Весна во всей своей красе Вот такие вот Вишни, сакура цветет Вот эта дорога Дорога Которая ведет в никуда Друзья, всем привет С вами канал Жека Или просто Жека Кто-то мусорит, банка из энергетика Валяется Если здесь нормально прибраться То можно даже Шашлык на пикнике здесь отдыхать делать шашлык сейчас в стране коронавирус COVID-19 без маски нежелательно выходить даже в московской области А если ваши родные и близкие болеют то скорейшего им выздоровления ребята с работы сказали что здесь протекает вода такая нечистая стали люди приезжать чтобы, Ой, ну, чтобы приезжать фотографировать все вот храм Давайте выше поднимемся и посмотрим его поближе. Вот колокольня. Давайте поближе возьмем. Думаю, всем видно. Такая вот уже. Она. Есткая вся. А вы здесь живете, да? Да. А какого года вам? Нет, это надо в интернете смотреть. У вас нет? Ну, да. А, не помидываете? Если можно, что-то... Нет, я я люблю все эти а, вещи, да. понимаете, я человек такой подсобитимый и интернет не любил. Я случайно удалил материал, вот, и а, сейчас я хочу переснять для вас этот видеоматериал. Это с главного входа, я так понимаю, внутри я еще не был, он закрыт на карантин. Место такое, вроде бы и будет. Вот этот храм стоит. Ну это очень не уже 70 лет, а у нас сюда и Друзья, такие вот миры. здесь похороны. Думаю, всем видно. Давайте посмотрим поближе. Такая вот кашка. Давайте поснимаем. Надях я ее не видел, видимо, ее недавно принесли. Не забываем подписываться, ставить лайки, комментарии, обязательно память.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 к мутному, если помните, я вам говорил, что там и кувшинки есть, и камушки, и церковь напротив красивая стоит, старинная, вернее, от 1800 года строение. Поэтому давайте вернемся туда, откуда мы начинали, скажем так, продолжение, продолжение ролика, который я вам обещал правда церковь я поснимаю чуть позже сегодня мы просто поснимаем солнечный день солнечный денек меня этот ручей может быть к церкви сходим поближе и рассмотрим друзья и просто мемопроходящие люди кто смотрит в данный момент это видео я думаю вы все на меня заметили вот эту вот маску такую вот как борода она на мне я называю наморник ну, или кому как угодно. Можно бородой обозвать, можно наморником, можно просто маска медицинская. Поскольку сейчас в стране коронавирус, COVID-19, без маски нежелательно выходить. Даже в Московской области, я нахожусь в Московской области, в городе Дмитров, вернее, в области Дмитрова, поселок Рогачево кто может быть здесь был я уже вас спрашивал пишите в комментариях нравится вам этот город или нет что еще сказать Ну вот мы пришли на это самое место которое я вам обещал это ручей или как я ее обозвал речка вонючка хотя здесь совсем не воняет но довольно-таки вода что-то опять мутная хотя сегодня дождика не было Думаю, мы с вами здесь постоим немножко, порассуждаем о жизни. Друзья, такие вот здесь уже цветочки появляются. Душистые, травка. Чтобы не упасть. Такая вот красота, красотень. -таки живописно можно даже картину рисовать с этой картины с этой картиной сделать другую картину только маслом с этой цифровой картиной можно нарисовать картину маслом вот друзья но сегодня вот видно да то что кувшинки просматриваются более или менее вот они приближать я не буду думаю и так видно без э, приближения э, зума потому что иначе у меня почему-то глючит э, телефон я снимаю на телефон на Honor 20 Pro или Pro 20, не знаю как, как правильно будет, я думаю без разницы, главное что э, видео неплохое получается с этого телефона, я очень доволен своей покупкой, микрофон тоже неплохо пишет, можно даже петличку не использовать, я без петлички снимаю в данный момент, да и другие свои многие ролики я снял без петлички, ну естественно я в специальных программах это видео Ой, это аудио, отдельно отделяю от видео и обрабатываю. Где-то громкость побольше сделать, где-то какие-то эффекты наложить, почистить его. Ну, в принципе, чтобы вам было приятно смотреть мои видеоролики. Ну, и данный видеоролик в том числе. Вот. Уток сегодня, кстати, не видно. Там обычно утки плавают. Думаю, мы сюда еще раз вернемся и увидим, какие здесь водятся... Какая здесь водится соживность. Утки... Э, может быть даже лебеди плавают. В чем я сомневаюсь. Но уток я точно видел. Вот такой вот ручей. Видим вот такой вот ручей. Такая вот водичка журчит. Птички поют. В прошлый раз было слышно птичек. Сегодня их не очень отчетливо слышу. Хотя слышу. Он, кстати, кто-то мусорит. Банка из-под энергетика валяется, Я считает неправильно, не надо природу загрязнять. Пишите в комментариях, как вы относитесь к такому отношению к природе. Здесь вот дачный поселок, он церковь, церквушка, 1800 года строение, как мне сказали, нет, мира. Друзья, но ну вот так вот я стою и мечтаю, мечтаю, что я уеду к себе на родину, Воронеж. Также у меня Москва моя тоже Родина, я сейчас Московской области. Но Воронеж я люблю почему-то больше. Так вот наедине сам с собой, самим собой, скажем так, в единении, как монах, а, но ну не в монастыре, наверное, где-то весной чаще, гуще где течет вода, журчит ручей, а может быть даже льет фонтан или водопад. И довольно-таки приятно для ушей, думаю, для ваших, вот это вот журчание а, слушать. Маска, конечно, медицинская, мешает дышать немного, но думаю, это не такая большая проблема. А, я ее сниму чуть позже, может быть, даже и в этом видеоролике. Надеюсь, вы не испугаетесь моего лица. Вот. А вообще я вот так вот стою и смотрю вдаль и мечтаю, мечтаю о свободе, когда наконец закончится моя лахта, хотя у меня уже третья лахта идет подряд, вот. мне нужно денежку накопить, отложить на свои дела, свои проблемы, поскольку YouTube канал мне не переносит, вот, можно сказать вообще прибыли, поэтому мне приходится работать так, на обычной работе, скажем так. Даже не на обычной, а на вахте. Ну а в свободное время я люблю вот так вот смотреть вдаль и наслаждаться пением птичек, если вы слышите, как и я, журчанием воды этого ручейка. И вот этот вот пейзаж, на церковь. Вот вся листва, вот этот вот дачный, дачный поселок. А в середине вот этот вот укромный уголок. Где мы с вами нашли банку энергетики Друзья, я думаю, вот так же сейчас отдыхает Где-то на природе Где-то на шашлыках Несмотря на то, что сейчас коронавирус в стране Да не только в России, он сейчас за рубежом И вот ужесточает власть меры карантина Вернее, правила карантина я Думаю, нам это с вами не помешает наслаждаться природой к тому же здесь людей почти нет, и возможности заразиться намного меньше, чем, например, если бы мы с вами ходили где-то в центре города. Вот. Поэтому, думаю, болеть мы с вами в ту-ту-ту, поплюя прямо в эту маску, болеть не будем. Надеюсь, желаю вам не болеть, а если ваши родные и близкие болеют, то скорейшего им выздоровления. Не знаю, мои дорогие друзья, как вам, а мне довольно-таки кайфово э, стоять здесь, одному, э, слушать пение птиц, э, слушать, как журчит вода, ручей, э, вдыхать этот воздух. Я не всегда в маске, в основном я без маски здесь нахожусь. Это я просто решил в видео поснимать вам по маску, поскольку сейчас тема вот это коронавирус. Кстати, друзья, здесь есть и рыба. А, только что я увидел, как смущалась рыба. А, но, думаю, вы не увидите, а, потому что камера, я думаю, не возьмет очень мутную воду. Друзьяшки, вот так вот я стою и смотрю вдаль. И мечтаю, что когда-нибудь я окажусь дома, пойду на рыбалку, также буду слушать шум воды купение птиц и только уже свои э, выходные которые я вы э, нормально соберусь и отправлю э, на пару дней ловить рыбу вот. А пока что я вот так вот э, отдыхаю можно сказать э, недолго но хуже. такой вот друзья пейзаж довольно таки на мой взгляд шикарный не считая помойки всяких банок если здесь нормально прибраться, то можно даже шашлык на пикнике здесь отдыхать, делать шашлык. Давайте помедленнее. Такой вот здесь. Пейзаж. Поют какие-то птицы или сверчки. Хрен знает, что это такое. Похоже и на сверчков, и на птицу. Но обычно сверчки ночью поют. Сейчас где-то 12 часов дня. Странно. Извините, а сколько вот этому храму уже, сколько вот этот храм стоит? Ну, это очень много. Мне уже 70 лет, а он еще до этого был. Вам 70, да? Да. И храм этот стоял? И этот храм стоял. У -у -у. Ну, только он не злойкозный. А У -у -у. потом уже, когда это самое, стали люди приезжать, что-нибудь. Извините. Ну, чтобы приезжать, фотографировать все. И чтобы восстановили это все. И вот восстановили. Потихоньку стали восстанавливать. Где-то в 75 году, наверное. Нет. Ну да. Вот его открыли. Ну, ремонт стали делать. Ну, таких мест, я думаю, немного уже в России осталось. Ну, я думаю, так. Ну, вот еще в этом если в инвалидном, угу, угу. Вот в инвалидном. это где-то здесь проехать инвалидный это на... проехать на машине я нет в данный момент Uh -huh. Вот там вот хороший А, а вы он... говорите, он uh -huh. второе место, да? Вот вы не сказали, наверное да, ну где это, как родители наши говорили Что это в Америке где это Или где это там вот первое место А этот наш вроде как бы Второе место А как он называется, если уж уступ люди? Ну это, я не знаю как Собору, я не знаю точно. Ну, какого цвета, в честь какого цвета построен, ну, или я не знаю, это да? я уже не знаю, потому что он не работал в то время еще, а наши родители ходили тут ничего. Uh -huh. а uh -huh. ну, спасибо вам большое и извините, uh -huh. что вас потревожил. Но к вам только с уважением Ваш возраст только с уважением к вам Друзья, давайте пойдем уже с этого ручья С этого мостика С этой речки вонючки, как я ее обозвал Хотя она не воняет Но мне знакомые ребята с работы сказали Что здесь протекает вода такая нечистая а Вся грязная, отстойная вода Но все равно это не мешает Природа все-таки берет свое и здесь довольно-таки живописно и красиво, несмотря на то, что вода здесь не очень чистая. Хотя утки, утки, утки здесь были. В данный момент я их не вижу. Но довольно-таки интересно. Будет с вами позже их понаблюдать. Если у меня получится, может быть, даже я в этот ролик не засуну, но навряд ли. Давайте уж пойдем в центр, в город, посмотрим, что у нас есть здесь в Рогачева, в центре города участки дома довольно-таки живописно а на пригорке находится храм довольно-таки интересно такой вот храм давайте выше поднимемся и посмотрим его поближе друзья вот мы поднимаемся по горке вверх по дороге вернее Посмотреть храм смотреть церковь Или храм Пишите правильно Как писать, коммен... как говорить, вернее, в комментариях Я уже запыхался Тяжело мне уже старому подниматься Такой вот Храм Церковь А старый храм, да, вообще? Я вот хочу поснимать Дело не вижу. А вы здесь живете, да? Да. А какого года он? Нет, это надо в интернете смотреть. Я просто на YouTube хочу выложить ролик, снимать. А какого года, хотя сказать. Тут были люди, проходили, они говорят, 1800-го, по-моему. Друзья, вот такой вот храм, там даже колокольня есть, ну, в принципе, как и во многих храмах, почти во всех, вернее. Да. Вот колокольня, давайте поближе возьмем, думаю, всем видно, такая вот уже, она веткая вся, храм старинный, 1800 -го года строения как мне объяснили люди, которые здесь живут. Такая вот. Думаю теперь видно. Друзья, на улице ветер. Вы слышите порывы ветра сильные. У меня штатив, селфи палка, у меня профессиональная она. Поэтому я штативом обзываю, она у меня покачивается и мешает нормально для вас снимать. Но думаю, я попробую, конечно. Я думаю, я а попробую снять для вас более менее субботки, не слизь от ветра. Такой храм. Старивый храм. Безумно красивый. Вернее, место красивое и храм красивый. Я в сапогах, в резину. Друзья, вот такой вот храм. Там всем видно прохожие люди на меня смотрят здесь немного смотрят так на меня странно видимо из того что в эпидемии, в эпидемии коронавируса я занимаюсь съемкой вместо того чтобы сидеть дома но я не смог удержаться и вышел с общежития чтобы для вас поснимать эту красоту а старый храм вообще? Старый, да? какого года? что не знаю. Здравствуйте. Это называется интернет. А у вас батюшка нет? Ну да. А, не могу говорить, я тоже снимаю. Если можно что-то. А, нет, я, я не люблю все эти а, вещи. Понимаете, да? я, не я не понимаю, человек такой, как Санкт-Петербург. И вас... интернет не любит. Я YouTube не снимаю ничего. А нет. какого нет. года хотя бы? А наберите в интернете. А, вы не знаете? Я не помню. А, Но ну уже старый, да, смотри? Конечно. Тут очень красивый, я просто проездом здесь, прямо архитектура. Кстати, это совершенно в интернете не будет полная информация, потому что люди в архиве сидели, занимались. Ищи. А когда у вас открыт, вообще? А, а, а вот как епархия снимет, это самое, а, карантин, ну то есть как государство карантин снимет, так и откроемся. Ага, ага. то есть пока закрыто, да? Да, пока закрыто. А вообще так карантин закончится. Можно внутри вообще поснимать? Правильно. Они не настоятель. А, вы не настоятель. А вот, кстати, номер телефона настоятеля. Вот здесь. Ага, ага. С ним все договаривать, решать. А -а -а. ну, вот, ну ладно, сперва, <с> <whiskey> Спасибо. Друзья, вот такой вот храм. А, это с главного входа. Я так понимаю, внутри я еще не был. Он закрыт на карантин. Я думаю, вы.. Слышали, если у меня получится вставить в ролик, разговор а, с батюшкой, который не захотел, чтобы его снимали, но я не стал. Как бы зачем делать нехорошие дела, если можно сделать много хороших дел. Может быть, другой бы на моем месте его и стал снимать Я, жайба. я как бы не стал этого делать. Сейчас впрочем, зачем а, его насиловать? Хотя, может быть, он никогда не узнал бы, что окажется в интернете такой вот храм. Вот вокруг. Все. Друзья, поднялся сильный ветер, который мешает нормальной съемке. Но думаю, это не помешает нам снять этот репортаж. Блог скажем так, блок из жизни одного неизвестного блогера, который жил. Отправиться в путешествие Скажем так, откроем так Такой страм еще раз так, Иконы Очень красивые иконы Старинные вернее же рассмотрим Здесь много машин стоит но немного хватает и неудобно обходить приходится вот. сегодня наверное мой день или не мой день но что-то у меня съемка не особо мне кажется идет Ветер поднялся, ну, думаю, что-то да, у меня получится для вас снять. Ветер очень сильный. Друзья, ветер поднялся очень сильный второй раз. Первый ролик я не выложил, случайно удалил материал. Вот. И сейчас я хочу переснять для вас этот видеоматериал, который... Я не выложил который у меня исчез материалом который был случайно потер карту памяти на телефоне и удалил эти ступеньки и вот ступеньки давайте я более плавно буду снимать более профессионально что ли а потом я рыбками получается видно не знаю как это будет ролики смотреть дать очень много ворон друзья давайте как фильм, наверное, с вами снимать, и монтировать потом я буду. Друзья, такие вот мируи здесь, мазородные. Думаю, всем видно. Давайте посмотрим поближе. Нет, я... Вот так меня не видно. Воронин Алексей Евгеньевич. 1963 года рождения, дата смерти 1982, совсем молодой, погиб в Афганистане 29.01.1982 года. Красавчик, на мой взгляд, очень погиб как герой, тоже негодяев Николай Александрович. 1962 года рождения дата смерти 1982 он погиб он 17 сентября 1982 года пропал без вести в провинции Герат Афганистана пропал без вести в провинции Герат Афганистана думаю вам слышно Эти вороны, вороны меня перебивают негодяйте давайте обойдем войны военный давайте сначала почитаем так наверное с другой стороны так здесь ничего нет вот участникам ветер ветер да, участникам локали так участникам локальных войн и военных конфликтов конфликтов да Давайте не будем ругаться, давайте попрощаемся с героями Афганистана, с молодыми ребятами, воронами. Мне не дают нормально говорить, чтобы вы меня слышали. вот такой вот памятник здесь есть рядом второй уже по счету давайте поднимемся по ступенькам и посмотрим народу очень много праздники 9 мая вот памятник вот церковь рядом все прям соседствуется соседствуется вот такой вот великая отечественная война и может быть кто-то из вас пишите в комментариях узнает здесь несал своих э, родственников дедушек бабушек про бабушек про дедушек кто когда-то воевал такая вот каска Давайте поснимаем. На днях я ее не видел. Видимо, ее недавно принесли и положили в честь праздника. Каска видно, что настоящая. Да, вся ржавая. но Настоящая. Здесь свинки. Вот тоже памятник. Давайте поближе подойдем, думаю, меня не штрафанут, что я по газону иду. Тоже возложены цветы, возложены, да, правильно. бернат Николай Петрович, 1921 декабрь 41, боец КФТА. 18-й 18 кавалерийской дивизии 30-й армии. Извиняюсь, что я сбиваюсь, просто э, читаю на ходу. Здесь, кстати, тоже. Может быть, кто-то узнает своих родных. Пишите в комментариях обязательно к этому видеоролику. Если кто-то кого-то узнал, приезжайте. Возложите цветы памяти. Вот такой вот храм. Еще раз поближе. Нажмите на паузу, кто успеет про и ознакомьтесь со списком. Вот так вот цветами не видно. Что здесь? Тоже всем видно такой вот город ходят люди пока никто меня еще не избил что я снимаю многие не любят блогеров но на работе меня благословили отпустили поснимать сказали только маску одень и возьми документы чтобы полиция меньше было основание меня например забрать за что-то сейчас очень многие штрафуют вернее даже на штрафовать больше тогда им не нужно думаю. хотя кто его знает так. такой вот такая вот елка друзья вот это вот вход центральный Я понимаю. такой вот пока закрыты. А может быть даже другой стороны будет. Сейчас мы с вами обойдем посмотрим. Здесь висит вот такой вот замок. Видимо, здесь закрыто. Повторюсь, сейчас карантин, коронавирус. И ну, скажем так, заведение закрыто. Я, я вот сейчас года опять. Вот кто захочет поснимать или какие-то другие причины. А вот, можете обратиться, позвонить мы. Друзья, давайте еще раз посмотрим. А на территорию в получается. Все закрыто в связи с карантином. Такой вот... Друзья, я думаю видно остаток какого-то сооружения, может быть даже стены. Давайте поближе подойдем. То что это древний, очень древний кран, очень старый памятник архитектуры, наверное, архитектуры. В не тронутых местных. Почти не тронутых. Люди-то здесь живут. Друзья, на улице месяц май, уже вовсю цветет вишня, если вы можете видеть. Или это яблони, наверное, вишня, скорее всего, да, это вишня. Яблоня тоже цветет. Вот такой вот храм, колокольня, если все видят. Это домики, жилые дома вокруг. Вот, вот колокольня Думаю, видно Как смог Вам близко приблизить Чтобы картинка не была Очень размазанная Так, давайте попробуем еще Вот Honor 20 Pro Все-таки крутой телефон Тут колокольня, которую я вам показывал Снимал Это вот сам Сам храм такой вот дворик сам храм и дворик думаю всем видно тут все забором обнесено поэтому особо не ураган такой вот Поснимаю. Друзья, я специально для вас снял свою маску, чтобы вы видели, что я это я, поправлю капюшон лысина, поэтому я лысый сейчас, нагло стриженный, поэтому капюшон слетает от ветра. Друзья, ну думаю, на сегодня нам хватит съемки, поэтому поправлю свой капюшон. У меня лысина, <смех> я лысина на данный момент, опять стихка, которая лежает в нормальном состоянии это видео, не буду желать, чтобы она поломалась, наверное, просто такие, такое исключение обстоятельств, так что не забываем подписываться, ставить лайки, комментарии, обязательно ставим такие жирные лайки, чтобы это видео попало в топ, его смогут посмотреть больше людей, приехать в этот храм, насладиться этой красотой. А я с проездом на лахте и вот для вас решил снимать примечательное замечательное святое место, скажем так. Поэтому всем еще раз пока и не забываем ставить лайки, комментарии и подписываться на канал. Канал называется Жека. Для тех, кто не знает или не успел ознакомиться с моим почтем, Думаю вам и другие мои видеоролики обязательно понравятся. Всем пока. Друзья, вот это вот газа косилка которая меня раздражает.